Буквы. Книга из серии «Библиотека умнички для маленьких». Малыш, волк и зайц приглашают тебя изучить буквы. Они прочитают тебе забавные стихи о буквах, а потом зададут интересные вопросы. И даже проверят правильность ответов. Учиться вместе с волком и зайцем так весело.